Ужасно, знаете, как мне жалко, что вот мы в России так все просрали, блядь, как жалко, просто до слез. Просто безумно жалко. Путин дал Собянину поручение по параду Победы. А что ярость меня обуревает? Вы знаете, такая, блядь, прям ярость. Вот сравнивая, и я имею возможность сравнивать каждый день жизнь за рубежом жизнь в европе которая не имеет такого количества нефти газа а там 17 миллионов квадратных километров земли какого-то бешеного совершенно наследства от советского союза не досталось в европе да при этом живет очень хорошо и люди вот представьте себе как живут люди какой-то даже не в европе просто вот какой-то африканец да, убежал откуда-нибудь из африки еще может быть, даже из благополучной какой-то страны, где не стреляют. Пришел, а он там инвалид, например, ножка у него болит. Да? И вот он приходит сюда, ему сразу же пособие 420 с лишним евро кладут. да, А он еще говорит, у меня ножка болит, я инвалид. И так он является получателем страховых, так сказать, всех дел, да, то есть медицинской страховки, стопроцентной медицинской страховки. А тут еще у него какая-то инвалидность, да, то есть его будут лечить, пока не вылечат. Если никогда не вылечат, значит, дадут пособие по инвалидности, и он будет жить на пособии. Представьте себе, и пособие это не российское. То есть человек, почему здесь этому человеку, который к ним никакого отношения не имеет, дают возможность жить благополучно, жить по-человечески, жить по-людски. У него есть только одно право. Он родился человеком. Все. Больше ничего не нужно. Больше ничего не требуется. В России требуются какие-то заслуги, требуется дойти до Берлина, проработать всю жизнь, получить знаете, медаль, ветеран труда, и тогда ты будешь получать столько, сколько получает этот африканец. Представьте, как это ужасно. То есть вот я не знаю, когда говорят, что я очень сильно гневаюсь и там хочу крови этих пидорастов. Да вы знаете, я хочу кишки их на палку намотать. Вот честно я вам скажу. Просто жутко хочу.